Всем здарова, с вами Revile Play, и сегодня у нас рубрика Раскидка на... в CS В общем-то, сегодня мы покажем раскидку см... э, смок с миража на Overpass. Вы не ослышались? Да, такой действительно существует. И мы покажем вам всю суть, всю мощь, всю. О, нормально. Всю необходимость этого смока, он очень хорошо закрывает, помогает очень в клатчах, когда ты особенно за Т, короче, ты вот кладчишь, там бомбу дефать, да? Ну, короче, поехали, что говорить? Ладно, мы идем закидывать о смок, и примерно он кидается вот так вот. Мы идем сюда, целимся в эту антенну, все очень просто, остановимся, примерно управимся к стенке, целимся в антенну, и... Потом переводимся вот на эту антенну, потом переводимся вот на эту антенну, потом у нас телек начинает работать, ловить там что-то, мультики ловить, потом вот сюда, и потом вот так, это вот просто куда кидаем, да Кстати, получилось смог на андерпас. О, да.